В последнее время мы часто с вами слышим такой термин, как поток, состояние потока. Это слово введено в наш обиход и стало популярным после книги знаменитого венгерского психолога с очень сложной фамилией, еще более сложной, чем моя. И действительно, многие психологи, обучающиеся на психологических курсах, да и просто вот... Люди, которые где-то что-то прочитали, стали говорить, там, я в состоянии потока, или я вошел в это состояние, мы с тобой в потоке. С точки зрения смысла, это состояние вдохновения, ну, или, как говорят народе, там, состояние драйва, мы знали это с вами состояние еще задолго до этой книги. И на самом деле, действительно, вдохновение очень важно для нашей жизни. Мы, когда находимся в этом состоянии, делаем легко, с удовольствием. Как правило, в это время включаются все наши ресурсы, идет само по себе. Мы обаятельны и симпатичны для других людей, ну и очень эффективны. И, конечно, тот человек, который умеет создавать, и входить в состояние вдохновения потока имеет преимущество перед людьми, которые это делать не умеют. Все так. И я, как тренер, вы знаете, и по ораторскому искусству, и по управлению эмоциями, и по коммуникации, специально уделяю внимание тому, как входить в состояние вдохновения. И это описано в моих книгах, и даже, даже, я даю это на курсах, и мы с группой прямо входим в это состояние, выходим в Ходим-выходим, и таким образом находим свои личные способы, как быть в состоянии потока. И в этом плане очень полезный навык, умение и хорошее слово. Но я заметил, что люди, которые в суе используют слово «поток», нередко подменяют его чем-то другим. И тогда использование этого термина приносит скорее вред, чем пользу. Ну, давайте рассмотрим такие примеры, с чем это связано. Первое. Состояние потока на самом деле – это определенный эмоциональный настрой, соединенный с опытом, пониманием то, что ты делаешь, с инструментами и, очень важно, с вниманием к процессу или к человеку, с которым ты взаимодействуешь. То есть это комбинация да, способов, комбинация действий, которые мы совершаем осознанно или, если мы владеем этим уже неосознанно, и таким образом мы создаем это состояние потока, находимся в нем, мы управляем этим состоянием и Приходим в нужную нам точку. При этом очень многие люди говорят о потоке, как неком вот вошел и просто тебя несет. Как вошел, непонятно. Куда тебя несет, плохо не принесет, куда-нибудь да И вот получается, что некоторые не сколько входят в поток, сколько вляпывается, а некоторых этот мутный поток так несет, так телепает, подбрасывает и выносит, что без слез не взглянешь. Но человеку кажется, что он раз в потоке, то значит все будет хорошо. Вы знаете, может так унести, что может быть очень даже и очень плохо, если ты не понимаешь, куда ты несешься и для чего. Второе. Мне кажется, что состояние потока Придается очень много какого-то мистического смысла. На мой взгляд, мистика это когда ты не можешь что-то объяснить нормальными, практическими, реалистичными словами. Ну и тогда что? Всегда можно скинуть на Бога, на космос, на нечто сверхъестественное. И вот тогда, в этой ситуации, поток это то, что не сходит, это то, что приходит. Ты, условно говоря, себя только подставь под это. Ну и тогда, естественно, потоку придается некий священный смысл, какой-то особый смысл, ну и так далее и то подобное. Ну не знаю, может на него надо молиться, может ему надо поклоняться. То есть творец этого состояния не я и не какие-то конкретные инструменты да, для вхождения в это состояние. они что за пределами меня и от меня уже... Не зависит. Повезло? Хорошо. Не повезло? Ну, как бывает. Третье. Я заметил, что понятием потока очень часто прикрываются или мошенники, или неумные люди. До сих пор вспоминаю, как я общался с одной девочкой которая решила преподавать тантру и сексологию. Было видно, что опыт у нее небольшой. Но я спросил, ну а где и у кого вы учились, там где проходили практику? И она мне потрясающе ответила, зачем? Просто на меня снизошел поток. И сейчас, когда я работаю с клиентами, я в потоке. Я не знал, как к этому относиться без улыбки, и я только одно думал. Ну, действительно, она мошенница или неумная девочка? Дело в том, что так можно объяснить любой непрофессионализм, случайность того, что ты делаешь, невежество, отсутствие мастерства, но я же в потоке. И тогда не надо учиться, там, не надо совершенствоваться, поток оправдывает все. И Мне становится жалко клиентов таких вистов потому что это может принести и вынести куда угодно. Ну и четвертое. Я могу много переселять не очень хороших использований этого понятия, но четвертое. Тоже интересно, я слышу от людей, когда они говорят, у нас с тобой получается, потому что мы в потоке. Мы в едином потоке. А вот не складывается у нас с тобой, потому что мы не в потоке. Ну или ты не в потоке. Ну видишь, надо вот быть в нем, или, извини, не повезло. К чему это приводит установка, да? Получается следующее, на самом деле, для того, чтобы... У меня с другим человеком что-то получалось, необходимо для этого надо что-то делать, чтобы произошло некое совпадение. Да, есть элементы случайности, ну, например, нравится мне этот запах или не нравится. Но симпатичен мне изначально человек или не симпатичен, исходя из моего предыдущего опыта. Такое может быть. Но в большинстве своем, для того, чтобы у меня с другим человеком совпало, нужно уметь его слушать и понимать. Важно вместе договариваться и взаимодействовать на общих ценностях. Хорошо на самом деле уметь там, задавать вопросы, слышать ответы и говорить на языке этого человека. Но даже если чисто технически дышать вместе, если это какие-то личные сексуальные или энергетические практики, быть в одном ритме, Смотрите, то, что я говорю, на самом деле, это же абсолютно практичные вещи, которые мы можем делать. Вот если мы не делаем, у нас не получается. А вот если это делаем, у нас получается и складывается. Значит, соответственно, вот этот наш совместный поток, наше совместное вдохновение, мы можем создавать, и важно знать, какими инструментами мы при этом пользуемся, и не делать то, что может этому препятствовать. А вот эта универсальная отмазка «мы в потоке, не в потоке», вы знаете, это обо всем и ни о чем. Понятие потока, так же как и другие новомодные понятия, которые мы используем, начитавшись популярной психологической литературы или просто наслушавшись каких-то лекций или разговоров знающих людей, ну, такие как осознанность, духовность, высокие и низкие материи, личные границы, психология типа, я им отдельно уделю внимание, вот это понятие можно повернуть в любую сторону. Если грамотно его использовать, оно приносит пользу. А вот если так, как я сегодня вам рассказал, толку от него никакого. Более того, еще может и навредить. Поэтому, когда вы слышите о потоке от кого-то, понаблюдайте, как использовать человек это понятие и для чего. И вам станет понятнее, верить ему, не верить, идти за ним или не идти. Ну и на самом деле вы сами выбираете, как создавать свой поток, с кем и как в нем плыть, ну и что важно, в каком направлении.